Что за вид? Случилось что-нибудь, а? Ну, разумеется, случилось, Ксандр. Наши лошади испугались пустой черной кареты в каком-то переулке. На мойке. Да, да на мойке. Санки в Дребельске и гвардии гусары являются на бал пешком. Пушкин здесь? Александр Сергеевич еще не приезжали. Ксандр. Ксандр. Здесь будет Пушкин. Чудесно. Наконец-то меня представят ему. Пушкиным я даже не знаком. Боже вы сестры Барятинские снова в Петербурге. И всех тех же детских платье кто очень мило. Скоро на балах не будет прохода от старых дев. Бежит, ты меня слушаешь? Да, да, конечно, Александр, конечно. А, -а, -а понимаю, понимаю. Сам. Ну что ж, не буду тебе мешать. В толпе я отдохну. Как говорит твой Арбенин. Если вы подарите мне первый варес. А я уже и не надеялась. Мы с вами не виделись десять дней. Одиннадцать, Мишель. Одиннадцать. Благодарю. Значит, и вы считали дни. Часы. Не угодно ли взглянуть? Санкт-Петербургский, Ромео и позволь Позвольте, говорят, Степан Степанович почти жених. В его-то возрасте. А вдруг? Кто не рискует, тот не выиграет. Вот, Вы опять делитесь так-то, Мишель. Хорошо, я буду считать. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Их сиятельство в больном зале. случилось? На Черной речке, ваше сердце. Смертельно? Как говорят, смертельно, ваше сердце. Его доставили в свою квартиру на мойке. Прошу просить, пас. Я должен немедленно явствовать его Господа, слыхали новость? Говорят, Пушкин до того запутался в долгах, что заложил в драгоценности жены и даже серебряные ложки. Бедная Натали. ее утешит Дантес. Ну, ксад. Все время смотрите на дверь. Я жду Пушкина. Пушкин сегодня будет здесь. Пушкин будет говорить со мной. И вам не страшно? Страшно и весело. Ваше сердце принадлежит только Пушкину. Нет, нет. Я счастлив еще и потому, что вижу вас. Еще и потому. Сегодня я вижу вас. Вы не хотите мне ответить? Я благодарна Богу за то, что вы здесь. сегодня слишком много танцевали. И я был лишен удовольствия представить вас графу Бенкиндор. Разве уже поздно? Граф только что уехал. Его неожиданно потребовал Это... к себе государь. В такое время? Что-нибудь случилось? Шенриана, кажется, на дуэли с Дантесом убит камер Юнкер Пушкин. Пушкин? Ваше благородие. Не пускать. Доктор, что Пушкин? Жив? Скажите мне. Почему друзья приходят тогда, когда человек умирает, а не тогда, когда он нуждается в них? Теперь поздно. Что ты здесь делаешь? Что с тобой? Пушкин умирает? Государь, очень печально. Какая доброта! Мы все со слезами на глазах благословляли нашего обожаемого монарха. Слезами благословляли обожаемого монарха? Ну да, ты, очевидно, еще не знаешь. Ведь государь велел передать Пушкину свое прощение. Какая честь. милость после всех этих дерзостей? После дерзости? С этой наш муше. А Пушкин убит. Дуэль. Есть а дуэль. Донтес должен был защищать свою честь. Честь? Ну да. Какое дело русскому народу до чести какого-то проходимца? Пушкин убит. У тебя расстроены нервы, Мишель. Прекратим этот разговор. Я всем вам отвечу. вместе, поникнув в гордую голову. поправшие обломки игрою счастья обиженных родов, вы жадной толпой, стоящие у трона. Свободы гения и славы плачи. Не смоете всей вашей черной кровью. Поэта это праведную кровь. Вновь кровь. Грифма нехороша. Но стихи запоминаются. И вы не смоете всей вашей черной кровью по это праведную кровь. Что ж, после смерти говорит дерзость. Устали. Эти стихи, ваше Величество, распространяются по Петербургу в тысячах списков. Слава богу, что хотя бы один список попал в твои руки, Альбар Кустарвич. Значит, Корнет Лермонтов сочиняет стихи. Сколько ему лет? 23 года, Ваше Величество. Так, так. Ну что ж, счастливого пути, господин Лермонтов. Вы сказать ваше Что с тобой? -то? Ты столько лет занимаешься поэзией, а поэтические насказания тебе не вдомет Я сказал счастливого пути, корнет Лермонт. Не пугайся, не пугайся. А что ты тут делаешь, братец? Вспомнили стихи, ваше благородие? Что? Я их пишу для памяти. Стихи? Ну покажи. Знаешь что? Лучше прочти сам. Погиб поэт, невольник чести, пал о молвой, с венцом в груди и жаждой мести гордой головой, ага. не вынесла... Зря да. читаешь, брать. Стихи неважные. Стихи чудесные, ваше благородие. Кто ты такой? Сыльный солдат, ваше благородие. Имя? Рядовой 44-го Нижегородского драгунского полка Александра Адоевской, ваше благородие. Адоевской? Поэт? Так точно, ваше благородие. Бог мой. Какая ну, встреча. В этой пустыне найти единую живую душу. Я Лермонтов. Лермонтов? Ну да, Лермонтов. Благодарю вас. Ну, давайте да, что за что же? За долгие годы ссылки это мой первый радостный день. Кто это? Это Нина Александровна Грибоедова. А мы не уберегли другого Александра, Александра Пушкина. Пойдемте. Нас ждут. Нет, что О, я вижу. Ты не забыл поэзию? Да, я пишу, я много пишу. Здесь стихи и поэмы валяются на дороге, как кам. Ты знаешь, я перенес место действия демона на Кавказ. И над вершинами Кавказа изгнание края пролетал. Под ним козьбек, как грань алмаза, снегами вечными сиял. И глубоко внизу, чернее, как трещина, жилище змея велся излучистый дарьял, И терик прыгая, как ливица, С косматой гривой на хребте ревел, И горный зверь, и птица. Ну как, правда ведь это лучше, Чем детский бред об Испании, Который я не видал? Ничего, ну, поедем. Подожди. А ты знаешь, третьего дня один монах из Мцхета Мне рассказал чудесную историю. Сейчас я ее отыщу. А юношам цы, цы это, это послушник. Им с ней приятное а знаешь, мартышка, а? Не отпраздновать ли нам нашу встречу? Вспомним доброе гусарское время. Зарем Песенников. Затеем! Что -то, ссотка? какие Миша, я тебя люблю! Право Чёрт! Драва, Корнетки! Пуля в пулю, господа, а, а, а, а <связь> <бля>. <связь> <связь> я приклады! Ну, сегодня тебе везет. Пистолеты и деньги твои. Миша, мне сегодня тебе всегда. Миша! Да генерала Мартынова. А -а -а. В будущем А почему не за к Лермонту? В будущем. Нет, мне судьба остаться корнетом. Если бы я и хотел быть генералом, то разве что в русской словесности За здоровье генерала русской словесности. Где, друзья? Минувших лет. Где.. Сары коренные, председатели бесед, Запутыльники седые. А теперь, что вижу, страх, И у в модном свете, Ведь в мундирах ваша вальсируют на парке <смех> <смех> да говорят мне они, но что же слышим от любого ах жомини да жомини а водки не пошло жомини да жомини <смех> <смех> А, вот и слов! А, что? Что произошло? что бог! придумал. бог! А, бог! А, бог! А, бог! А, бог! А, бог! А, бог! А, <говорит> Хорошо, вечер. пусть поет. Я скажу ему, что ты русский певец, и он споет в твою честь, как знаешь. <говорит> русский террас. Тише, господа. Чем он пел? Переведи, Вача. Вача, ну как тебе сказать, Миша? Он пел о в тигровой шкуре, о том, как юноша победил тигры, ты понимаешь? Чудес, чудесные песни, Вача. Спасибо. Саша. Но это лишнее, деньги дали, и чего зачем ехать с грязными? папа! папа! что дает вам право так обращаться с простыми честными людьми, мундир? У тебя такой же Бундир, как у нас. Так да, к моему стыду, он такой же, как и у вас. Вы забыли за что вы попали на Кавказ, карнет? Этого я не забуду никогда. Как старший в те, я вам приказываю замолчать. Вы, постой, вы, постой, вы, постой, вы постой, господа? Постойте, Может быть, хотите получить удовлетворение, господин майор? Нет. С бунтовщиками не стреляют? Не хотите быть мишенью? Стыдно, Миша. Стыдно, Миша, Миша, миша зачем, ну что зачем? ты делаешь? А Ч ⁇ рт, ну послушай! Иди бешеный, господа! Четвертый день нет, и штаб уж за ним присылали. Все в горы, да в горы, и что он нашел там в горах? Ну что, я в другой раз тогда зайду. Передай, что заходил Адоевской. Запомни Адоевской. Адоевской. Миша, Мишенька. Саша. Саша. Саша, милый, ну, здравствуй, Саша. Миша, не ожидал? Как же тебя не хватало, милый Саша? Как хорошо, что ты здесь. Ты знаешь, у меня мутится голова от днешних роз А ты почернел и скудал, здоров ли? Здоров, здоров. Да что же ты, я, ты, наверное, устал. Идем, идем, я тебя угощу Кизлярским. Да, брат, ссылка, это всегда ссылка. Будет это самый волшебный край на земле. Как сладкую песню отчизны моей Люблю я Кавказ, очень хорошо, сказал Мишенька. Временами Кавказ мне представляется второй родиной. Может быть, от того, что я знаю эти горы с ребяческих лет. Но я отдал бы левую руку, чтобы сейчас перенестись в Москву. Или в Петербург. А я остаток жизни за один только летний вечер в полях, за шум старых лив. Александр, <свят> у тебя Сибирь за плечами. Будем вместе в Петербурге, М будем. Мишенька, ты ведь знаешь, что меня не помилуют. А ты усердствуй муж муштрей службе, будь радивым. Будь я на месте царя, я бы позвал к себе солдата Адоевского и сказал, что же ты, братец, усы у тебя не нафабрины, шинель горбом, шаг печатать не умеешь, а ждешь высочайших милостей. И показал бы я этому Адоевскому шиш. Ты ведь знаешь, что государь не помиловал почти никого из участников декабрьского мятежа. вернешься в Россию. Миша, ты нужен ей. Тебе дан великий дар с тебя много и взыщится. Ты должен писать, писать кровью всем сердцем, вкладывая в перо все, что в тебе есть человеческого. Пойми, если не ты, то кто же напишет правду о нашем проклятом времени? Ах, этот Лермонт! Толпой грюмою и скоро позабытый Над миром мы пройдем без шума и следа, Не бросивши векам ни мысли плодовитой, Ни гением начатого труда. Какой глубокий и могучий дух. Да, да. О, это будет русский поэт Ивана Великого. Такого успеха я не запомню с времени Онегина. Это настоящий праздник для издателя. В таком случае у вас сегодня и на десятый праздник. Вот и господин Лермонт. Господин Лермонтов, честь, честь для меня, я очень рад. Попрошу вас пройти со мной. Здесь Александр Сергеевич Пушкин и Александр Сергеевич Грибоедов сиживали. Господин Билинский. А мы старые знакомцы. И еще по Московскому университету. Да как же. Прошу вас, господин. Картины кавказской природы описаны с большим поэтическим чувством. Кто этого нынче не умеет, принесите сударь. журналы МОД, пожалуйста. Отправьте к спальню Жуковскому. Слушает. Что вы желаете, сударня? Есть у вас повесть Лермонтова Белла. К сожалению, все издание распродано. Жаль. Сударыня, я поищу для вас. Знаете, Гоголь не неизримо. Он просил передать, чтобы вы берегли себя. В России очень мало поэтов, и слишком горька их судьба. Поэтому Гоголь советует вам... Вести себя благопристойно, тихо, скромно. Так? Господин Билинский, вы критиками вашими показали, что знаете душу поэта. Объясните мне, почему наши великие русские писатели, Николай Васильевич Гоголь и моя бабушка, словно сговорились. Ведь бабушка мне тоже советует беречь себя, Кутать горло, бояться простуды. Михалин. Я читал вашу думу. Я знаю каждую строку, написанную вами. Это мог написать человек с душой и талантом. А не пустой офицер, занятый балами, интрижками и службы. Я не поэт. Я офицер. У меня нет времени для поэзии. У меня разводы, парады. мне дадите отставку. Отставку? Нет, отставку от поэзии вам дать невозможно. Жаль. Очень жаль. Когда умирает поэт, не находится даже слов, чтобы почтить его память. Так умер Пушкин. Умер Лев. Теперь одуевской. Что, простите? Это Адоевский умер на Кавказе. Человек, которому я обязан больше, чем тем вам. Умер на Кавказе. Ссылки. Один. Если он написал перед смертью какие-нибудь стихи, то ни мне, ни вам их не увидеть. Нам запретят произносить его имя. Нам запретят помнить о нем. Перед своей смертью солдат Адоевский. Находясь в горячем возбуждении, непрерывно звал поручика Лермонтова, называя его попросту Мишей. Значение слов Адоевского в целости понять не удалось, но если судить по отдельным выражениям, речь его содержала надежду на Лермонтова как на великого поэта, могущего зажечь пламя годования против несправедливости государственной и нищеты духовных духовно господствующих кругов. Что у здорованного мета, у на языке, Мудрые слова, ваше сиятельство. Кроме того, азмедус доложить, сочинение поручика Лермонтова «Не верь себе, дума, поэт, возбуждают умы». Погоди, а тебе известно, что поручик Лермонтов написал премьерскую эпиграмму на сына французского посланника Дебаран? Не имею чести знать, ваше сиятельство. В таких случаях советуйте отвечать так точно, знаю ваше сиятельство. А если Добарант об этой эпиграмме еще не знает, то пусть узнает. Слушаюсь, Ваше сеятельство. Государь на днях изволил заметить, поэзии есть вещество взрывчатым. Что же вы собираетесь делать, Лермонт? Я? Праздновать чин поручика, срывать цветы удовольствия. по-прежнему. Чего офицер? Поруч Ферман-то ваш Тот самый поэт. Так, товарищ наше высочество. Изгнанник Рая. Слава богу, он менее уродлив, чем Пушкин. Досыпан победами, как Дона и золотым дождем. Знаешь, кто это особо в домино? Нилки что не узнал. Это ее высочество. Ааа! -а -а. Царская дочь притворяется, что она не наша. Алма Сарат. Как жаль что времена, когда поэты, и Мустрелли жили при дворах королей. Мы пытаемся их приручить, Ваше Высочество, но... Но то, что не удавалось вам, именно, иногда удается женщине. Готов идти в любое пари, что этот поэт неожиданно может иметь фортуну при дворе? Этот поэт? Ну, скорее... Гелегиокина. Россия не Франция, барон. О, ну тогда э веселица. В Петербурге так много говорят о вас. Господин знаменитый поэт. Я не поэт, Маска. Я только гвардейский поручик. Да, но твой талант сравняет тебя с генералом. Талант? Нет, на меня просто мода. Как начепчик, привезенный из Парижа. Говорят, что сэр Вайтер Скотт воспел своего шотландского предка. Ты помнишь? Гоняясь за вами, твой предок попал во дворец к одной царственной Как-нибудь во дворце мы потолкуем, а Вальтер Скотт? Я не люблю Вальтер Скотт. И кроме того, мне нравятся такие лани, которые бегут не во дворец, а убегают от него подальше. Да, но если они убегают дальше дворцовых лужает, их настигают пули сторожей. мы это известно, господин Фуэр? Ну что ж, к свисту пуль... Я, пожалуй, привык. Ваше высочество. Отец мой говорит, свистят лишь те, что пролетают мимо. Лермонтов, да? что ты сказал ее высочество? Не помню. Я требую, чтобы вы мне ответили. С кем имею честь? Они <звы> шучу поручик. А я, вам правило, смеюсь, я хохочу. Ха-ха-ха! Стреляйся со мной, Александр! У тебя прелестный случай взлететь по дворцовой лестнице на самый верх, а, быть может, еще выше? ха Самому небу! Прошу вас, принцесс, отдохните, садитесь. Я не имел чести при спать Кавказ далек. Позвольте мне нынче поздравить вас с княжеским. Поздравления! за один вечер вы стали самым модным человеком во всем Петербурге. Здесь только и говорят, что о вас. Ну, и Кому я обязан? Один поэт, так и не нашедшийся фортуны перед дворем, написал несколько прелестных эпиграмм. И одна опопо близко касается вас. Ну, годный, милый. Семь рублей. О! О! О! Мне не нравится Как? Разве вы тоже служите в цензуре? года так, прошу вас. Он стрелялся с один русский поэт. Пушкин, милостивый государь, принадлежит векам. И имя Пушкина для нас свято. Но когда мы собираемся произнести убийца, мы говорим Дантес. Россия, господин барон. Так же строго следует правилам чести, как и в любой другой стране, в том числе и в вашей. Мы, русские, безнаказанно оскорблять себя никому не позволим. Получить! Я к вашим услугам, господин барон. Мерси. Мерси, Мерси. Мишель, я готов быть Остановитесь, господа! Стойте! Пустяки! Перейдем на пистолеты. Сюда, Мресс? знаешь, трава до сих пор пахнет. Так в деревне у бабушки пахнут бревенчатые стены. Дорого я дал бы вместо всей этой смертельной чепухи за груду чистой бумаги и очиненные перья. Скажите, что... Простите, Михаил Юрьевич, простите, что я добивался этого свидания, но я чувствую себя вашим другом, хотя, может быть, вы этого не хотите? Ну что, прошу вас, прошу вас, прошу, вас, Владимир Ильич. Владимир Ильич. прошу садиться. Давеча, мы не окончили наш разговор, помните, в лавке у Смердина. А здесь нам даже будет удобнее, ведь это единственное место в России где можно говорить свободно. И все же лучше полголоса. Прошу. Что в, Петербурге? что в Петербурге? В Петербурге еще не отучились удивляться, что господин Дебарант, который вас хотел убить, гуляет на свободе, а вам грозит ссылка. Нет. Меня помиловали. Государь заменил ссылку отправкой в Тенгинский пехотный полк на Кавказ. Да, конечно, ссылка на поселение не грозила смертью, а кавказ ее грозит на каждом шагу. Такова царская милость. Берегите себя, Лермонтов. обиделись на меня и может быть сейчас накричите я ведь знаю что человека с вашей душой нельзя ни запугать ни спутать но я боюсь что вы потеряете веру вы так яростно отрицаете настоящее что не захотите уверовать в будущее а время исправляет ошибки я верю что мир будет устроен разумно подумайте ваши стихи прочтут не только современники Впрочем, вы все это знаете сами. Что же мне делать? Жить. Жить, как жили Гетты, Байрон, Пушкин. Поводи. Я недостоин чинить империи. Вы лучший поэт России. Я поручик Тянгенского полка. Поверьте, господин Белинский, что знамя моего полка не будет посрамлено поручиком Лермонтовым. Я буду сражаться так, как не велит долг русского воина. Ангар немедленно к генералу. генералу! генералу! генералу! Ну, а же дело? Обыкновенный же приказ Суворовской помени, господи, рова твоего Александра. Прорваться, обойтись, сбить. А ты мне отбой Ой, барабанишь? Ведь ты же меня всю операцию сорвал. Ну, ваш прошарицу, этот мост пройти невозможно. Там шесть орудий бьют сверху и наверняка. Солдаты не могут идти, потому что их не умеют вести. О, рифма. Что-то. А вам что здесь угодно, господин Пуэт? В синтенциях ваших нужды не имею. Ступайте. Он они, ваши, рифмы. Благодарю, ваш полицейство. Ваше представительство, представительство реши доложить вашу шпагу. Слушай, ваш представительство, здесь позицию вашу представитель. Принять шпагу. Что скачет? Ярмонт, по вашему показанию. Что за обстановка? Трубу. люблю я стихов, я люблю, а ваши рифмы в самое сердце жгут. Как это? Ведь были схватки боевые, да говорят, еще какие. Недаром помнит вся Россия про день Бородина. Черт меня побери совсем, Но кто бы мог написать такие стихи? Никто, только ты. Но отвечать тебе, голубчик, невелено. не Не откричать, не отмечать. Слушай, кому это ты там насолил в Петербурге? Я думаю, себе ваш происходит. Ну, если отмечать тебя не верю, то наказывать я тебя обязан. Гойхтинское лес раз, река Валерик, два, и это чертов окаянный мост. И кто вам позволил? Лечь на рожон, милостивый государь. Вот что, походных гауптвахт я при себе не и имею. Поедешь ты в Пятигорск. Да-да-да-да, и... да, на кислые воды, Ваш, и... и там ты мне будешь писать стихи. Под липами, а не под ядрами. Ваш, пощадите. Меня пули не берут, клянув счастье. Да неужели? Да, мне да, цыганка одна нагадала, что я умру не от пули, от злой жонки. Ай-яй-яй-яй. Ай, Довольно! Ай. ты мне голову не морочь. Пятигорск и Тор, в конце концов, была пустяшная ссора. Нет, нет, вопрос их чести я беда. Всему есть свет. Да дерзит он постоянно. Поэт. Поэт и мы оба. И у обоих есть неплохие стихи. Ты послушай. Вот. Это его. Клянусь я первым днем творения. Клянусь его последним днем. Браво, браво. Вот именно его последним днем. Я положительно любую, как ты наивен. Что? Осторожней, князь. Стоит ли сердиться из за рифма все суета, все предрассудки, честь. Дуэль? Смиримся, Николя. Пусть этот шелун Мишель строчит на нас какие угодно эпиграммы, ведь он поэт избранник. Но если он извинится, я готов забыть. Забудь, Николя. Что нам до шумного света? Нам наплевать, что скажут в Петербурге, когда узнают, что бывший кавалергард уклонился от дуэля. Повторяю, осторожней, князь. Стоит выше этого. Пусть говорят. Вооружён со всех сторон, усы, кинжалы и гажон. Не может быть. Помилуйте, мы слышали об этом своими собственными ушами. Господа, как он сказал? Шайка-бездельник, вооружённых лорнетами. Но этого я не простил бы никогда. Но то, что ты простил ему, майор, кинжал, в раздерённый пистолет. И, наконец, последнее, вооружён со всех сторон, усы, кинжалы и гажон. Довольно. Я ему отвечу. А там, заступник нашей чести, благодетель вы наш! Права Права, мать, мать! Мать! Мать! Мать! Мать! Пятигорск. Я возлагаю большие надежды на живительный воздух Пятигорска. Не следует забывать также о превосходном действии кислых вод. Воздух машер и воды машер. прикажу остановиться у какого-нибудь духа. Африя! Африя! Пожалуйста, Ваш сверст! Есть лучшие кавказские закуски. Не хотите ли вина, Я прикажу подать. Ага. Кахетинская, Китлярская. Подожди, я выберу сам. Пожалуйста, Ваш не менее трех раз. Спасилый, И ты собираешься вызвать Лермонта Ты вспомни его любимую игру туза. Это же как фокус. Он кладет пуля в пули, и ты собираешься его вызвать? Нет, я буду только его секундантом. Кто же будет стрелять? Мартынов. Мартынов? Там дружба со школой скамьи. Когда же они успели поссориться? Хм. Я решитель, ничего не понимаю. Выстрел, который прозвучит здесь, он... Короче говоря, дуэль состоится сегодня, в 7 часов вечера. Мишель, кто-то так разъявил Мартынова, что он и слышать не хочет о примирении. Да ну, ты пиши тут стихи под липами. Под ядрами куда спокойнее. Пойми, нас ждут. Пусть ждут. Ведь глупо ехать стреляться в такой чудесный день. Что? Я ничего не понимаю. Мише, Мише, Оставь, наконец, эти неуместные шутки. Слушай, Васильевич, я давно тебя хотел спросить. Почему ты меня так ненавидишь? Что-что? Почему ты меня так ненавидишь? Я? Позволь. <смех> Позволь, Мишель. Ты не смущайся. Я это знаю давно. Ну хорошо, поедем. Пойми, на и на дуэль не опасно. а смерть подождет. Нужно до грозы успеть кончить эту комедию. Потом рискуем промокнуть тонитки. Знаешь, Трубецкой приготовил дома ужин с шампанами. А, ну вот, тем более нужно позарапить. Ну, конечно. Господа, в последний раз предлагаю вам помириться. Помиритесь, господа. Будьте друзьями, как прежде. Ну что ж, я готов. Закрой пистолетом сердце, ладно? Желяйте или я вас разведу!